Вот, кстати, арболит, из чего я строил. Вот он. Вот он лежит блок, на нем лежали плиты. Да я не знаю сколько. Ну вот, вот так точно. Собственно. Ну, да, он почернел, но ничего больше, больше с ним не станет. Вообще блок супер. Он выезжали. Он меня спасал не заезжали. Сейчас будем выезжать, тоже меня спасет, скорее всего. Так, что блок-зверь.